Сегодня мы находимся на пляже Клеопатрии. и самое главное мы пришли в тур фирму Тиврона, чтобы показать вам какие туры есть в Алании, а самое главное сколько они стоят. Сейчас мы пройдем в офис к ребятам, которые находятся на Клеопатре. Вот с той стороны находится магазин Мигрос, с этой стороны находится Балык. Отель. Балык. Отель, который называется Балык. И если пройти прямо вглубь вы попадете в офис компании Тиврона Турс. Давайте сейчас пройдем, посмотрим, по чем туры, какие туры а Они предлагают. Он Сказал, не снимайте, да, не снимайте. Что... А да, спасибо. Он а, известный а -а -а. человек. Да, спасибо. Да, спасибо. Да, спасибо. Да, Турс. И сейчас он расскажет нам, точнее не он, один из его работников расскажет нам про туры. Но самое главное у нас для вас есть сюрприз. Сулейман Бей. Ангела Россиян ге ле мь мусафрл ерм и зь Анастасия ным м нь в ид ио л а рь у з е р Он Дорогие друзья, сразу вам приведу Всем нашим подписчикам Если вы придете и скажете пароль Шифре Анастасия Шоу То всем вам будет скидка на туры 20% Кемаль Бэй Кемаль Бэй чуть позже нам расскажет Про туры и про цены на туры И когда вы приходите Сразу обращайтесь к Кемалю И говорите, мы от Анастасии нам скидку 20% Сегодня про диалогенство Мы познакомились с Михой и Как я уже слышала, отдыхать здесь пятый раз. Как вам Алане? Нравится? Алане нравится. так бы не приехали еще раз. Что больше всего нравится? Вот прям больше всего. Атмосфера, ну, люди. Мы из Москвы. А зовут вас как? Михаил и Екатерина. Екатерина. Какой раз вы уже в Алане? Мы первый раз. Приехали в Турцию посмотреть, выбрали рассказали, что очень красивый город, в принципе очень приятный, достаточно небольшой. Сегодня часть города уже обошли пешком посетили крепость, очень большая крепость, были не в одной стране, несколько городов посетили. Ну помимо Турции, ну, крепость достаточно большая. Вы на канатке поднимались? Да, да. поднимались на канатке, очень удобно. Очень еще на каких-нибудь экскурсиях были? Пока на экскурсиях не были, вот как раз обошли несколько экскурсионных агентств, которые дали по городу, но все-таки остановились вот на агентстве. Тут более а приемлемые цены и очень приятный персонал. А куда поедете? Мы хотим выбрать джип э, экскурсии, которые занимают занимает атмосферность в Бангарии, и Демри Кейпл. Нажно на Демри Да, очень, очень интересная экскурсия, на которую можно посетить сразу. Да, с Планируем еще раз, наверное, приехать, чтобы уже остальные достопримечательности посмотреть, которые далеко отсюда. То есть вы в Турции вообще не были? Нет, первый раз. раз. Второй diez. день. Ездите в Стамбул, обалдеть. обалдеть. Это будет следующий, следующий да. раз. Стабул немножко сегодня удобно переехать. Да, долететь Дорогие друзья, еще хочу познакомить вас с партнерами этой компании. Их зовут одинаково Сулейман и Сулейман. С какими надеждами работаете? Мы с 30 лет в с Yani turizm içerisinde büyüdük, babamızdan gördük, yani çocukluğumuzdan beri bu işin içerisindeyiz. Ve sizin ofis sürekli? Evet ofis bizim, devamlı buradayız. Bu bölgede yeni açtık ofisimizi. Evet. Önümüzdeki yaz için yeni planlarımız var. İki bölgede daha ofis açmayı düşünüyoruz. Zaten şu an e, Tivrona Türkiye genelinde büyük bir firma. Tivrona, biz de onun alanı bahisiyiz. E, Tivrona bünyesinde turlarımızı satıyoruz. Farklı 15-20 çeşit turlarımız var. 15-20 çeşit evet. Sadece Alanya'da Çeşit. değil, Hayır, e, çevre iller dahil, Hı -hı. Antalya'da, Kaşke, Emre, Kapadokya, Hı -hı. E, Denizli, Pamukkale, yani çevre illerde dahil. Mesela İstanbul, turlarımız da mevcuttur. Hı -hı. Yani, evet. e, Turlarımızın hepsi, e, misafirlerimizin hepsi sigortalıdır. Hı -hı. Ve sizde tabi ki e, tur, sap. Tabii ki. Tabii ki Bütün yasal lisanslarımız hı hı. mevcut, belediyeden ruhsatımız mevcut, vergi dairesinde kayıtlarımız mevcut. Yani hı hı. Yasal herhangi bir sıkıntımız yok. Dediğim gibi zaten TÜRSAP bu işin üzerine ciddi bir vaziyette gidiyor, izin vermez. Ee, buradan Rus misafirlerimize de bir e, tavsiyede bulunalım. Böyle kaçak, köşede, kıyıda, plajlarda falan tur satmaya çalışanlar var. Hı hı. Onlara talep etmesinler. Çünkü e, işin arkasında durmak önemli. Biz satılan turlarımızı takip ediyoruz. Müşterilerimiz memnun mu? Geri dönüşümde turda memnun kaldılar mı? Herhangi bir sıkıntı karşılaştılar mı? Karşılaştılar bunu gidermeye çalışıyoruz. Hı hı. Daha da olmazsa paralarını iade ediyoruz eğer bir memnuniyetsizlik söz konusuysa. Ondan sonra tekrar az önce de dediğim gibi bütün turlarımız sigortalı ama sıradan plajda herhangi bir tur satan birisinden örnek bir bot turu aldılar ve sıkıntı karşılaştılar. Karşılarına bir muhatap bulamazlar. Geri döndüklerinde o adamı plajda bulamazlar. Mağdur olurlar. Bu tarz mağduriyetlerin doğmaması için Tur ofislerinden e, turşap belgeli yasal legal bizim gibi ofislerden alışveriş yapmaları turşap almalar. Turşap belgi nasıl görüyor gösterebilir misiniz? Tabii ki gösterebiliriz. Turşap belgimiz e, dediğimiz gibi seyahat ajansı olduğumuza dair Almanya e, Kültür ve Turizm Bakanlığından seyahat ajansı işletme belgesi onaylı ayrıca ticaret odası kaydımız da mevcut yani tekrar bir kez daha vurgulamamız gerekirse yasal olarak hiçbir yani. sorun yok. Çok önemli sizde Rusça konuşanlar. Evet Rusça konuşan var. İngilizce, Avrupa İngilizce. dilleri konuşan ekberimiz, İngilizce, Almanca ve İskenderam dilleri konuşan ekberlerimiz var. Rusça konuşan ekberimiz var. Yani. Ee, bu arada bunu hatırlattığınız yoldu. Bir örnek daha vermem gerekirse turlarda, mesela satın alıp gittikleri turlarda evet. örnek veriyoruz. Jeep Safari. Ee, Дорогие друзья, теперь сотрудник, который говорит на русском языке Расскажет нам о всех турах, которые предоставляет эта компания Ну и конечно же, что больше всего вы хотите знать Вы хотите знать цены Поэтому расскажем вам и про цены Давайте, Оксана, Санкт-Петербург Очень понравилось Андрей Все здорово, вообще шикарно Очень весело Обстановка такая ну, теплая, бодрая Вообще, ты едешь, ветер раздвивает твои волосы. Вообще, это такие незабываемые впечатления, на самом деле. Как Страшно? Нас, типа... Нет, это весело, шикарно, очень интересно, очень захватывающе. Из всех экскурсий хочу сказать, что джип Сапари понравилось больше всего. Хотя, в принципе, мы и в аквапарке были, и ну, много где были, в общем, и на яхте были. Все неплохо, но вот это очень с таким драйвом, но при этом ничего там страшного нет, но зато настолько весело, настолько вот ну, молодежно как бы вот так вот, я считаю, что для молодежи хотя в принципе как бы тоже да, так, всем вроде, интересно всем интересно, да в общем-то пещера была в пещеру спускались пещеры очень даже не рыбу плохая. ловили руками рыбу ловили кто то ловил судочек а кто-то ловил руками, причем женщины больше ловили руками, нежели мужчины, более хватки. Обед входит туда в стоимость, кстати говоря, что очень неплохо, потому что в стоимость экскурсии, получается, входит обед. Ну, напитки платные, но это, в принципе, не смертельно. Что-то можно купить по доступным ценам, что-то можно какую-то воду взять с собой, это не возбраняется, опять-таки. Обед очень сытный. Водопады смотрели. Вообще, очень захватывающий, на самом деле. Я хочу сказать... Экскурсия настолько как бы много всего за, за целый день, что достаточно большое количество эмоций. Что могу сказать, всем рекомендую. Просто вот просто очень хорошая экскурсия, правда. Приехали. Настроение позитивное. Просто позитивно. Кималь Бэй, сколько вы уже работаете в этой компании? Я уже работаю четвертый год. Четвертый год. Yeah. Кемаль Бэй говорит по-русски очень хорошо ходил на курсы русского сколько два года, два года два курса, да. представляете всего два года и так говорит хорошо по-русски поэтому если вы придете вы в турфирму у вас не будет никаких вопросов по поводу вообще любой информации да. и как раньше сказали другие работники у вас в компании предоставляется от 15 до 20 экскурсий да есть да, индивидуальные да. экскурсии Сейчас, друзья, узнаем, вот стандартные экскурсии, какие у них есть, и какие цены на эти экскурсии. Ну, вот, например, первая экскурсия, какая у вас, которая у вас есть, это пиратский корабль, да, пиратский, пиратский яхт, корабль. пиратский яхт и рафтинг. Какова стоимость вот этих вот экскурсий? Пиратская яхта у нас стоимостью 25, 25 долларов. 25 долларов, да. Рафтинг. А, рафтинг. у нас стоимость 20 долларов. Турецкая баня стоимостью 20 долларов квадсафари квад сафари у нас стоимостью 25 долларов Фишинг у нас стоимостью 30 Так фишин это рыбалка, рыбалка Расскажите да, чуть, рыбалка. чуть чуть подробнее во сколько начинается Морская рыбалка начинается 9.30 вас забирает и она длится до пол четвертого до 4 часов Там и за счет питания, за счет питья там уже все входит в эту стоимость Там отдельных платов ничего не будет Дельфинари стоимостью 35 долларов Сама шоу длится три часа. 3 часа. Да, 9.30 забирают, и три часа шоу длится. Uh -huh. э, там морские котики и шоу дельфинов это длится. Uh -huh. То есть uh, во, все вот эти, во все вот в эти эти экскурсии в цену, как я понимаю, кроме турецкой бани, входит питание, да? Да. Во всех питаниях Джип сафари. Джипсафари тоже стоимостью 25 долларов. Это уже начинается в 9 часов забирает и также а, до полчетверка до 4 часов это длится. А в какую пещеру вы возите? Пещера дым это называется, дым. да. Это по Турции самая большая пещера, это идет дым. 300 метров она длина. Да, 300, 320 да, метров, метров, 30 30 метров, метров длина. 320 uh длину. -huh. Дайвинг у нас вот также. Дайвинг у нас стоимостью 40 долларов. Вот ну, это все Валаньи, да? Это все, все Валаньи. А Дайвинг где, где проходит? Дайвинг тоже Валаньи здесь. Где? Э, а? Ну, Спарта. Это... Порт Валаньи там а, это, а, да, угу. на яхте и забывают в Помимо моря. Помимо нашей всей экскурсии, еще есть у нас вот э, за пределом Валаньи. Uh -huh. Здесь вот, Демля Миракекова, Аспендес Сиде и Сападели каньон. Про Демля Миракекова, там история э, Святого Николая, затонувший город. Там у вас русскоговорящий гид, также у вас там будет, пощайте Святому Кам, за Таншный город. Uh -huh. э, на корабле, на вот корабле. Вот красивая, которая да. известная, да? Да, да. На корабле uh -huh. это посещайте, гид русскоговорящий. Uh -huh. Про аспенда Сиде. Э, Арена Аспенда-Сиде. Также это с утра до вечера длится, стоимость это 40 долларов. Uh -huh. Там также русскоговорящий гид у вас будет. Отдельная плата у вас там ни за что не будет. Русские говорят, что идут, все вон там по дороге. То есть здесь они едут, туристы едут в Сиде да, всегда, да. и в, вот в этот вот старый театр а Спиндерска? Да. А в Сиде тоже все достопримечательности смотрите? Вот да. этот храм Аполлона. Это и все, храм. Да, и эти туры они длятся со скольки до скольки? Это утром забирает э, с 7, длится до 6 вечера. Есть, и стоимость? Стоимость 40 долларов. 40, Сиде тоже 40 долларов. Да, а для времени на кекло 50 долларов, а для себя 40 долларов. И Сападери Каньон. Сападери эта экскурсия длится с 9 до 4 часов. с 9 до 4 Там отдельных платок тоже не будет, стоимостью 30 долларов. 30 долларов с 9 до 4 часов. И тоже входит обед. обед. Обед, там около фанта, например, что есть, это входит в стоимостью. Ну, ну, я, азен, нет, азен. Я, на каком хорошем русском он говорит, что даже с русским сленгом, что есть да. поэтому, друзья, приходите не потеряйтесь точно а что хотел сказать по Сападеро? буквально на днях на канале выйдет видео, как мы ездили в Сападеры. И очень многие спрашивают, как туда добраться. Но туда своим ходом не добраться. Не добраться туда да. не ходят автобусы, туда ну, не, не ездят. Да, Поэтому, да. друзья, я знаю, что у вас э, возникнут сразу вопросы, как попасть в каньон Сападеры. Поэтому, если у вас будут вопросы, сразу смотрите в описании под всеми видео. Я оставлю ссылку на эту туристическую компанию и WhatsApp обязательно, чтобы вы смогли связаться и задать все интересующие вас вопросы. 30 долларов в Сападер, да. И здесь я у вас еще увидела очень интересное это тур в Манавгат, ага. Манавгат и тур, Парагладин. парагладин. парагладин. Угу. Тур в Манавгат. За счет Манавгата, да. За счет Манавгата у нас стоимость экскурсия 40 долларов. Угу. В Манавгат вы ездите в Грин Каньон? Грин Каньон тоже это входит. Грин Каньон и Манавгат это одно, как uh -huh. стоимость такая же. И посещает там водопады, это также uh -huh. с утра до вечера там эта экскурсия длится. Также обед, кола, фанта, все uh -huh. это входит в стоимость. Русско гид, так также все объясняет. И сколько стоит этот тур? 40 Сорок долларов. долларов. И парагладь для экстремалов. Да, парашют. парашют. <laughs> да. Парагладник у нас стоимость 65 долларов. 65? Да, mm -hmm. здесь э, они вылетают с горы. Это не то, что на море, это где-то э, с инструктором вместе. Mm -hmm. mm -hmm. Примерно 20 минут у них Полет лиц. И они летят минут. с горы на пляж Клеопатра Да, посадка да? у по них будет пляж Клеопатра mm -hmm. Стоимость 65 долларов. Да, друзья, если хотите попробовать. Ну это вы летали? Я летал. И как? Да, два-три раза летал. Вот очень это, не и... то, что, это не то, что на яхте, которые ну, вот там летают, 200 метров высота и 5-6 минут. А здесь и... уже придется 1200-1300 метров высота. Себе. И примерно 20 минут. Да, ты... А приземляешься Если... жестко? Нет, мертво. Да. Прям на пляж. Слушайте здорово. Скажите, пожалуйста, какие у вас экскурсии вот самые, самые популярные? русскоязычные ну, какие вот экскурсии больше всего предпочитают э, предпочитают ну если кто в Алане, например приехал первый раз uh -huh. я вот э, предлагаю посетить джип сафари и яхту uh -huh. потому что они увидят всю нашу природу Алании всю нашу красоту Алании как там местные наши из моря из гор и, и с моря да и кстати сбор, вот да. это хорошая очень идея яхта да. и джип -сафари и, да, джип сафари и вы сразу все увидите да вы увидите всю красоту Алании и uh -huh. как там наши местные живут поселки посещаете да, сады видите. посещаете апельсиновые там гранатовые Всю нашу природу Аллани, вы видите. Uh -huh. вот если ну ответить, и, конечно же, турецкую баню нужно посетить обязательно. Это сперва, да. да сперва, Как, как приезжать. А, кстати, вопросы задали некоторые подписчики, сказали, что когда э, они сходили, но обычно говорят, что перед тем, как идти на пляж, да. нужно сходить в турецкую турецкая, баню. Да, пока но, не загорели. Да, но э, после того, как они сходили в турецкую баню, у них загар стал ложиться неровно. То есть нужно подождать пару дней. Не пару дней, хотя бы день. Хотя бы день. Да, хотя а не сразу день. идти на солнце. Да, надо, да, да, да. Хотя бы день надо подождать а потом уже уходить и загорать. Угу. В общем, друзья, вот столько всяких разных туров. Очень... А, мы еще не поговорили про самое главное. Помукали. Да. Помукали и потоки. Помукали, я вам так скажу, друзья, отсюда, но ну, это длится салание. Двухдневный это... тур. Помукали. Есть однодневная, есть угу. и двухдневная. Здесь я просто отсюда, в чуть далековато до нее ехать, uh -huh. отсюда 450 километров. Но предложу съездить, потому что стоит, там и красиво. Uh -huh. Я сам с Памуккали, я там и живу. В uh -huh. Памукале, но ну, соляные горы, там бассейн Клеопатра, красная вода uh -huh. посещается. И сколько Вы, стоит Стоимость 50 долларов. На день, да. а, а на два дня? На два дня 80, 80 долларов. Да. А, Это... а Каппадокия? В Каппадокии у нас мы отправляем на два дня. 80 долларов а 3 дня есть да. нет мы сейчас на двух днях да. да. mm -hmm. ну кападоки конечно это и конечно же для тех кто хочет вы организуете полет на воздушном шаре. Mm -hmm. Да. сколько mm -hmm. сейчас стоит полет на воздушном шаре? 130 долларов 130 долларов слушайте цены хорошие у вас yeah. 130 долларов очень да это уже для я думаю что эти экскурсии уже для таких продвинутых туристов ну, а да, которые да, да. Кто не кто первый уже, раз да уже кто по подвал... второй mm -hmm. раз уже третий раз приезжает уже они вот хотят посетить Поэтому, друзья, видите, сколько у них всяких разных классных экскурсий. Я здесь, кстати, уже 8 лет живу, но я не была. Знаете, где я не была? Я не была на рафтинге. На раф... рафтинг... Ну, и... рафтинг у нас тоже экстремально. Это рафтинг стоимостью 20 долларов. Mm -hmm. Это также с полдевятого длится до 6 часов. Примерно 16-17 километров у вас будет проплыв. В да. 16-17 километров остановки купаетесь, там остановки там обедаете, с горы прыгаете. Экстремально. Ну это здорово, да. И кстати, многие подписчики на канале, не только молодые, но уже и в возрасте, они ездили именно на рафте, и они целый год вот вспоминают, общем, как это было классно, круто. В общем, впечатлений, впечатлений очень много самых таких самых незабываемых. Какие-то новые экскурсии вы планируете или это вот, вот стандартный набор, который у вас есть каждый год? Ну, вот у, у нас вот. еще за счет этих экскурсий у нас есть еще тур, релакс-тур. Э, релакс-тур uh -huh. э, релакс это у нас на яхте, вот это, ну, молодежь тоже, кто, кто хочет на яхту, уходит там с дискотекой, вот с первой дискотекой туда. Uh -huh. А у нас для вот женщин, например, для пожилых у нас есть релакс-тур, uh -huh. они тоже на яхте, без музыки, они там уже, ну, как отдыхают uh -huh. спокойно, в открытом море. Также вот им рыбу дают, кто хочет там рыбачить. Mm -hmm. Это называется релакс торг. Стоимость это тоже 30 долларов. Тама, обед, полафанк, это все входит в стоимость. То есть в более такой спокойный. Боль, спокойный. Да, более Видите, спокойный. тот, кто не хочет ездить на большой яхте, да, на огромной да. с музыкой может. Предлагаем релакс тур, да. да. Мы, например, ездим только на таких, Мы с большой да. музыкой. Нет. С сильной музыкой да. никогда не <laughs> Есть такие молодежи, кто хочет там с музыкой, с дискотекой, бедной дискотекой. Mm -hmm. да. Поэтому, друзья, обращайтесь к ребятам в эту компанию. Я надеюсь, что мы с вами тоже съездим куда-нибудь на рафтинг. Точно, точно я хочу на рафтинг. И э, цены, все э, контакты ребят будут в описании к этому видео. Цены вся самая важная информация, но, ну, конечно же, обращайтесь к Мали, он вам, если что, подскажет и поможет. На чисто русском языке. Я, я надеюсь, что эта информация для вас была познавательной и интересной. И, конечно же, когда вы приезжаете в Аланию, обязательно ездите на экскурсии. Не сидите, в, не сидите в отеле, а обязательно ездите на различные экскурсии. Цены, все мы вам назвали. Поэтому, друзья, обязательно приходите в компанию Теврона Турс. Мы с ними, с Айханом, тоже поедем на какую-нибудь экскурсию. И, конечно же, расскажем наше впечатление. А на сегодня всем всего хорошего. Ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на наш канал. Всем всего хорошего. Пока-пока. Пока, Пока-пока сегодня у нас был оператором.